Добрый день, рад вас приветствовать на нашем канале ТОСЮМ. В моем детстве, когда был Советский Союз, помимо вот такого бумажного кораблика, был также популярен вот такой двухтрубный корабль. Для тех, кому интересно, как это сделать, такой кораблик, мы покажем, как это делается. Итак. Нам понадобится квадратный лист, листочек бумаги. Для начала мы его сгибаем вот пополам, вот по линии этих двух точек Вот так вот переворачиваем и еще раз пополам теперь таким образом. Вот таким образом. То есть заходим. У нас получился такие две линии сгиба. Теперь по напряжению двух линий сгибаем все четыре вершины. Вот, так вот. Так, И вот так вот. Вот. у нас получился такой квадрат. Переворачиваем. И вот теперь четыре вот эти точки сгибаем вот сюда к центру. Вот так вот. Вот. Вот. Вот. вот так вот, так. опять переворачиваем, и еще раз, вот эти четыре сушки мы добавим к так, вот вот. Вот. И вот вот. такой квадратик. Переворачиваем. И вот теперь у нас тут получаются кармашки. Вот эти кармашки мы с вами Вот таким образом и так и положено, стороны, кармашек тоже, и раскладываем, раскладываем. Вот. А вот эти две стороны мы делаем вот так вот вот это погибаем, и вот это погибаем, и вкладываем вот таким образом наш, наше изделие чуть немножко расправить надо вот, вот, вот так и наш кораблик готов вот, таким, вот такой вот у нас включился корабль всего, вс, всего всем доброго смотрите наш канал то есть ю